Я всех приветствую на своем канале, тут дело в том, что мне в скайпе написали, что Фаусет Пей пропал, а с ними пропали все заработанные Сатоши. Я не знаю, как в странах СНГ, но я думаю, что жители СНГ знают, как это делать. Я когда на, на, ну, ввела сюда FaussetP и e. O, мне открылся вот, вот такая страница. Вот такой сайт открылся. Но тут надо немножко, конечно, поразбираться. Ну, сначала вводим логин. Нормально. Э -э все у меня здесь э нормально. Вот, все, что убится, все. Я э -э нажала... Вы знаете, я сейчас попробую без вот этого, а просто логин. Ну, Паз для копча. Все ясно. Значит, надо нажать на вот эту. Нажимаем. Нам выползает вот такой пазл. То есть надо вот эту фриговину закрыть вот эту вот эту вот фигурку вроде попало так все нормально видите написано что верификация прошла нормально теперь называю нажимаю логин и попадаю вот сюда для того чтобы здесь не запутаться я делаю вот таким вот образом перевести на русский и все у меня как было и раньше Панельная, прибор, панельная приборная панель, господи, панельная прибор. А, здесь обзор, это сколько у меня всего заработано, сколько собрано сегодня конкретно, сегодня монет, выплаты полученные сегодня. Но сегодня я сюда ничего не выводила, поэтому у меня вот это вот и написано, что я не выводила ничего. Как верну, увидеть свое то, что э, вы заработали? Вы нажимаете на слово бумажник. Бумажник. И вот открывается все то, что вами заработано. Ну вот у меня лайткоины остались, мои лайткоины, тут вот биткоин кэш чуть-чуть. Тут вот это вот дигибайт чуть-чуть. USDT чуть-чуть у меня есть, как это она про, чуть-чуть, ну всего, короче говоря, по чуть-чуть. Здесь вот снять со счета это я не знаю, ребята, депозит я тоже не знаю, я сюда ничего вкладывать не буду. Снять со счета вот если, например, лайткоины я поднаберу еще, и буду снимать, вот я когда вот меня, здесь у меня хотя бы доллар наберется, мне я попробую снять. Нет, нет мне сюда надо немножко а больше доллара. В общем, все ваши заработанные Сатоши остались на месте. И точно так же можно зарабатывать. Вот, платно за клик. Вот те же самые... Внимание, проявите должное осмотрительность, прежде чем отправлять деньги кому-либо, стерегайте схем и не инвестируйте. Не... Ага, здесь пишут, что э, смотреть эти экраны можно, зарабатывать можно, а э, это, как его сказать, <клёх> на эти экраны лучше не заходить. Ну давайте посмотрим, что это такое. Посмотреть объявление. Так, где здесь что? Вот, пошел таймер. Где еще хлопа? Теперь что? Обычно раньше само вылазило, а теперь видно, наверное, нет. Нажмите, чтобы подтвердить. А почему здесь? Когда я здесь делал, ну, вот, Нажимаем Без башки 9. Дальше опять соединяю. Первый и последний. Проверка прошла успешно. Mm -hmm. Получить кредит. Mm -hmm. <coughs> Вы успешно зачислила mm -hmm. вот столько USDT. Видите как? Mm -hmm. <coughs> Интересно, что я смотрела здесь, а почему-то ушло сюда. Здесь, видите, написано устаревшая реклама. Все это устаревшая, устаревшая. Интересно как-то. Вот еще один. Давайте еще посмотрим. Всего лишь 10 секунд. Посмотреть. Сейчас посмотрим. Должен пойти таймер где-то. Тут не идет здесь таймер. Нач... О, здесь нажмите, чтобы подтвердить. Нажимаем. Опять соединяем. Нормальняк. Проверка пошла, прошла успешно. Получить кредит. Хорошо. Вам начислено вот столько USDT. О как! То есть стали зарабатывать немножко другую, другую монету. <coughs> <coughs> Что такое умножить БТЦ? Не знаю. Игральные кости. Это просто игры. Теперь обмен монет. Пока чего-то нету ничего. Вот. Обмен монет. Вы еще не обменяли монеты. Но я пока и не собираюсь ничего менять. Но я так думаю, что разберетесь, что на что менять. Все, все как раньше было. Здесь нажимаем, например. Что у меня там было? Я уже не помню. Ну, это я тебе просто сам витку <смех> Бросаться. О, я не хочу никуда лаять коины. Сейчас смотрим. Ну, вот трон у меня остался, 5 тронов. Ну, попробую вот это Вот. Поп и попробуем здесь выбрать лайткоины. Лайткоины. Берем максимально. Здесь загрузка идет. Я не буду тратить ваши, ваше время. Загрузка я не знаю, сколько здесь будет идти. Но, ну, может быть, попробую делать конвертировать. Ага, вот, 001... А, 001... Доллара США. Вот, здесь появилось. И, вот здесь вот появились цифры, но это, конечно, не будет... То есть здесь у меня очень мало. Ладно. Но в ну, любом случае просто... конвертируется. То есть идет конвертация. Так. Что такое парт? Короче говоря, здесь просто надо теперь немножко поразбираться, что к чему. Рекламировать, помощь, еще раз помощь. А так, по большому счету, ничего не пропало. Опять приборная. приборная панель. И опять нажимаем на бумажник. И вот опять появляются все ваши заработанные Сатоши. Думаю, дальше вы разберетесь сами, просто я говорю, что не надо впадать в панику. Фаусет Пей работал, работает и продолжает работать. Просто он изменил, ну как это говорят, свой вид, немножко стал по-другому работать. Так что все в порядке. Сейчас я отсюда выйду, выйти. Вот такой у него э, сейчас вид, ничего особенного. И он здесь стал зарабатывать не Сатоши, а ЮСДТ. Я думаю, разберетесь. Так всем. Разобраться, вот, прежде всего. Опять-таки, я не могу сказать за СНГ, то есть за страны, которые входят в СНГ. Ну, вот мне оно все это выдало. Ну, ребят, я понимаю, что, ну, может быть, вам придется, если, если в странах СНГ это не появляется то может придется переходить ну сами знаете через что что включать что выключать на этом все удачи здоровья. разбираемся